Куда инвестировать в интернете 100 тысяч рублей куда вложить деньги чтобы заработать и зарабатывать от 100 тысяч рублей в день в этом видео вы увидите куда лично я инвестировала 100 тысяч рублей и на каком сайте я зарабатываю реальные деньги и вывожу прибыль каждый день досмотрите это видео до конца желаю всем удачи и денежного прилива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 К примеру, если вы, как и я, будете заходить на восьмой тарифный план, то есть 760% за 24 часа начисления прибыли каждые 8 минут и проинвестируйте также, как и я, 100 тысяч рублей, то наша прибыль составит 777 тысяч, а каждые 8 минут мы будем получать по 4 тысячи рублей.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 Как мы видим, деньги мне поступили плюс 167 900 рублей выплата с проекта Startup инвест. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я буду инвестировать 100 000 рублей. Захожу я на 8 тарифный план, то есть 760% за 24 часа. платежную систему я выбираю П.Р. инвестирую я 100 000 рублей.